всем привет подписчикам и интересующимся грибами пришедшим на канал сейчас покажу вам белые грибы которые пошли в этом сезоне впервые это июнь конец июня алтайский край белый гриб относится к семейству балетовых имеет губчатый слой в отличие от подберезовика, слой желтый желтеет толстую толстую мясистую ножку которая если не изъеденная червями, то тоже идет в дело. Шляпка. Шляпка э, коричневая. Может быть слегка красноватая шляпка. И э, самое главное отличие его, это желтый губчатый слой. Идет в сушку, идет в засол. Считается одним из лучших грибов в нашей, э, половине, нашей полосе России. Белый гриб. Сушеный гриб сохраняет цвет точно такой же белый, как он имеет в натуральном виде. Поэтому называется белый гриб. Он не темнеет при сушке. После сушки может храниться в сухом месте достаточно долго и потом применяться после размачивания во все виды кулинарной переработки. Белый гриб. Подписывайтесь на канал покажу много-много белых грибов